А дальше, конечно, надо рассказывать, как мы делаем то, чтобы окуклить сначала энергоресурс, потом отрулить энергораспределение, как мы работаем с опорно-двигательным аппаратом, работаем с фазическими мышцами, с суставами, с э, тоническими мышцами, как это все делается, как это тело, но мы, это целая картина, вот он пришел такой, и мы, мы если ты понимаешь, если человек, доктор понимает, как это все, что произошло, если у него хватает таланта, и гениальности заглянуть внутрь, чтобы там посмотреть, все рассортировать, сильное звено, слабое звено, зона перехода. Это еще в наших силах мы вернем. Это безвозвратно умерло, понимаете? И вот тогда ты начинаешь делать эту ревизию. На ну, еще мы же занимаемся далечиванием, перелечиваем. Мы же к нам первичное мало попадает. Мы уже разгребаем. Мировые проблемы, когда уже совсем везде люди везде побывали, поэтому там еще целый шлейф ядрогенных каких-то наслоений. У нас есть понятие потерянного времени. И мы теперь должны владеть такими методиками, которые, несмотря на то, что после инсульта прошло полгода, год, чтобы наша мощности наших технологий, методик хватило. Если он не прошел какие-то инстанции, особенно в крупнейших клиниках там, Израиля, Китая, Европы, но Америки, Швейцарии и так далее. Он еще как бы не совсем наш uh -huh. клиент. Потому что наша задача долечивать, перелечивать, исправлять. То есть, потому что мы как частная структура, частный научно-исследовательский институт, мы именно на этом специализируемся. Uh -huh. Готовы мы учить? Да, готовы. Готовы мы тиражировать? Да, готовы. Но самим этого сделать не можем. Еще раз говорю, перевод знаний из частной Узко, да, то есть локальных, общедоступных, это, извините, уровень, ну, как минимум государственный или отраслевой